Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница. И мы сегодня с вами поговорим об экономике России. Такая, казалось бы, на первый взгляд скучная тема, но тем не менее, хотелось бы разобраться в этом вопросе. И, насколько вы знаете, вчера Владимир Путин сказал, что через 10 лет россияне будут жить лучше имеется в виду в экономическом плане ну давайте вспомним начало правления путина 2000 год как он приходил к власти это было начало второй чеченской кампании будем называть вещи своими именами войны взрывы домов и так далее но нас сейчас интересует не политика а экономика и если вот так вот подводить э, черту под общим э, правлением Путина экономическим, то э, здесь он, собственно, ничего хорошего э, не добился. Э, хотя э, в 2000-е так называемые э, жирные нулевые э, годы ситуация была гораздо лучше, чем сейчас. Но это опять же все было связано э, с нефтегазовой иглой, на которой сидела Россия. И у меня всегда возникал и по-прежнему возникает вопрос, почему собственно э, руководство страны, в частности Путин, не занималось развитием внутренней экономики. Почему не инвестировались деньги в то же сельское хозяйство и в другие отрасли. Ну, естественно, кроме обороны. Туда всегда деньги лились э, ручьем. И э, это все стало очевидно, когда вступили в силу санкции после 2014 года, известных событий, аннексии Крыма и так далее. Вот тогда все, наконец, -то ощутили, что значит, если десятилетиями не заниматься экономикой и, в частности, сельским хозяйством, к чему это все приводит. Приветствую Андрея Заблудовского. Привет. Секрет. И я, естественно, не экономист, но прекрасно понимаю, что если ничего не делать, то само оно ничего не появится. И, кстати, после 2014 года, после вот этих санкций, которые по сравнению с сегодняшними просто какой-то детский сад лужайки, лужайке выяснилось, что, собственно, сельское хозяйство за эти годы очень слабо как-то стала развиваться, но я вам так скажу, что если не вкладывать деньги, то ничего и не выйдет. И меня всегда тоже вызывал вопрос и недоумение, то что, вопросы, а не вопросы, <laughs> много вопросов по отношению к российским олигархам, которые за свои деньги покупали многочисленную недвижимость за границей, яхты и так далее, но почему-то не торопились вкладываться в собственную экономику. И как-то это, мягко говоря, непатриотично выглядит. Ну, как говорится по-украински, мы а имеем то, что имеем. И э, вот такой вот плачевный результат, который мы наблюдаем сегодня, он закономерен, потому что э, к этому все шло. И если... Россия себя позиционировала как самостоятельное такое независимое государство, то, собственно, почему не, нельзя было развивать свою промышленность? Вот возьмем, давайте, автомобили. Вот, насколько я знаю, российские автомобили абсолютно не конкурентоспособны по, по сравнению с другими странами. Почему-то французы, немцы, американцы, англичане, итальянцы, даже чехи и поляки могут делать автомобили, а... Российские производители, они, конечно, могут делать, но это абсолютно не конкретно какие-то автомобили. И вот за 30 лет... Независимости России Почему-то автомобильная промышленность России никак не поднялась И Это можно Как в любой отрасли, возьмите компьютеры Возьмите медицинское оборудование Возьмите все, что угодно Все было импортное Но это было очень просто, зачем же делать свое Когда есть хорошее, чужое Это касается, кстати, не только промышленности Возьмите телевизионные Так называемые продукты Зачем изобретать что-то Ломать голову, когда мы берем готовый проект подключить такой как голос и переносим на нашу почву и все в порядке чики пики да и это касается всего но но сельское хозяйство казалось бы ну что что тут сложного в сельском хозяйстве и тем не менее меня всегда поражало что когда еще были импортные продукты питания то почему-то отечественные стоили дороже чем импортные для меня это было загадкой маркетинга, потому что, по идее, если это местные, то они должны стоить дешевле, потому что дорога, да, транспортировка, логистика гораздо дешевле, чем везти за границы. Но, тем не менее, мы знаем, что это никак не соответствовало одно другому. То есть, были местные продукты дороже, импортные были дешевле, естественно, брали то, что лучше качество. Вот. Хотя, по, по идее, должно быть, чем дороже, тем лучше. Но к россии это не имеет такого прямого отношения, тут нет такой, такой причинно-следственной связи, чем дороже, тем лучше. И что произошло с экономикой? Естественно, после вот этих санкций 2014 года, когда исчезли импортные продукты, ситуация изменилась. Но вот за эти 8 лет, как я знаю, вот импортозамещение никак не было реализовано, вернее оно было реализовано, но частично И когда сейчас вот экономика России столкнулась с таким вызовом Когда нужно везде все поднимать Причем я же говорю, что вот любую назовите отрасль Абсолютно любую Пусть это даже будет наука Пусть это будет производство Пусть это будет медицина Пусть это будет экология Пусть это будет строительство Все, все было завязано на импортных каких-то комплектующих И поэтому... Сейчас э, говорить, что через 10 лет будет лучше, это, мягко говоря, э, такое, э, ну как бы помягче сказать. Это не соответствует действительности, потому что э, за 10 лет это все э, как-то поднять, это просто нереально. Вот вы не могли за 8 лет поднять, а почему вы поднимете еще за 10 лет, когда ситуация ухудшилась в разы. И... Э, как я уже говорил, например, сельское хозяйство, если туда вкладывать хорошие деньги, инвестиции, то естественно не сразу, через какое-то время будет отдача. Потому что понятно, что сразу все нельзя сделать. Но для этого ну, нужны нешуточные, так скажем, финансы. А никто не хочет этим заниматься. Потому что, я говорю, уже покупали какие-то готовые технологии, готовые продукты. Я имею в виду не продукты питания, а продукт в кавычках. Это может быть любой продукт. И мы видим, что сейчас правительство столкнулось с такой такой проблемой, а с чего даже, неизвестно, с чего начинать, потому что все, собственно, рушится, и взять тоже самолетостроение, да, которое было все, оказывается, завязано на импортные образцы, и мало того, что это были Боинги, Аэробусы и так далее, так они еще были в лизинге, то есть они даже не были выкуплены, вот, и сейчас большая проблема с запчастями и так далее. Так что, конечно, ситуация мягко говоря, плачевно, и э, сейчас будет, э, наступил уже рост цен, будет инфляция расти, безработица и, и так далее, конечно, государство будет стараться всеми силами регулировать и контролировать этот процесс, конечно, сейчас можно снизить э, курс доллара к рублю, сделать вот сейчас он где-то на уровне 60-50, можно его сделать чуть ли не 30, но тут вот такая вот происходит парадоксальная вещь, что когда вы продаете доллары, то вам выгоден низкий курс, а когда вы продаете рублей, вам выгоден высокий курс, вот, вот такая вот дилемма, поэтому курс продажи, курс покупки должен быть разным это мне напоминает старый еврейский анекдот, когда говорит: Семен Маркович, а сколько будет 6,7? Он говорит, а мы покупаем или мы продаем? Вот в зависимости от этого, вы покупаете доллар или продаете, вам выгодны совершенно разные э, курсы. И э, сейчас вообще я слышал с юанями какие-то э, проблемы и с другими э, с другими валютами, э, потому что сейчас доллар и евро в России уже такие недружественные валюты, как мы знаем, э, собственно, не приветствуется их <смех>, держать и хранить. И сейчас, естественно, государство будет использовать весь свой административный ресурс, чтобы каким-то образом повлиять на тот же курс доллара. Хотя, естественно, доллар сейчас это вообще какое-то такое, что-то такое враждебное да, в, в свете последних решений. И воспринимается он, конечно, как какая-то вражеская валюта. Что касается рубля, то вот он за эти 30 лет так и не стал конвертируемой валютой. Резервная валюта не стала. Хотя много было об этом разговоров, что рубль должен быть крепким, должен быть прочным, должен быть надежным. Но, насколько я знаю, население России всегда держало деньги не в долларах, то есть не в рублях, извините, а в долларах. Я приветствую Николая и Сергея. Потому что понимали, что инфляция сжирает тот же рубль Поэтому держали не в рублях, а в долларах А потом уже в евро Кстати, в этом году исполнилось 20 лет со дня рождения евро Наличные евро появились в 2002 году Так что в этом году такой вот небольшой юбилей и очень кстати хорошо что появилась вторая такая вот мощная мировая валюта не повысить этого слова хотя она европейская и очень удобно для евросоюза когда путешествуешь с одной стороны с одной стороны в другую не нужно менять местную валюту и везде у тебя принимают евро это очень удобно ну кстати вот я знаю что хорватия собирается кстати переходить на евро может быть и Другие страны, которые еще не перешли Та же Польша Со временем перейдут Но это очень удобно Но что касается рубля Конечно рубль как был деревянный Так он и остался деревянным Вот Как бы это не, не обидно звучало для россиян Но вообще конечно Я вспоминаю незабвенного Леонида Ильича Кстати в этом году тоже юбилей 40 лет со дня его смерти будет В ноябре Вот и он Сказал такую гениальную фразу Он сказал, что Экономика должна быть Экономной Таково линия времени Да, мысль, конечно, глубокая И очень научная Это понятно, что надо экономить Вот И э, сейчас, кстати У меня такое ощущение складывается Что э, Люди начнут экономить И э, уже пора Затягивать пояса. И еще вот мне, раз уже цитирую фразы, вот, конечно, экономика должна быть, экономика это экономно это сильная фраза, но тоже сказал Медведев, денег нет, но вы держитесь, намного э, сильнее фраза. Но она не соответствует действительности, потому что деньги есть, и денег много, но они не для вас, я имею в виду для широких слоев населения, а они только для э, такой вот кучки олигархов. И, собственно, вот эта система такая очень любопытная, которая сложилась в России, она показывает, что вот вся верхушка, я имею в виду не только Путина, но и правительство и прочие структуры, занималась самообогащением. Собственно, почему никто не думал о том, что люди нищают, что жизненный уровень падает, экономика просаживается. Никто об этом не думал, потому что все занимались своими делами. И вообще... Я уже не говорю о коррупции. Кстати, сегодня, насколько вы знаете, задержали Олега Митфоли, который 900 миллионов рублей, очень красивая цифра, вот не дотянул до миллиарда, конечно, было бы еще красивее. Вот миллион, 900 миллионов рублей, вдумайтесь в эту цифру, присвоил себе, которые были предназначены для строительства Красноярского метро. Вот он сегодня собирался полететь в Дубай, вот такая вот... Неожиданность неприятная. Задержали его. И теперь, я думаю, он пойдет по этапу под суд. Вот. И это пример такой характерный, но не единичный. Мы прекрасно знаем, что чиновники российские берут взятки очень активно. И самое интересное, что они не боятся, что их за это посадят. Хотя периодически это происходит. Мы знаем, сколько было задержано губернаторов и разных чиновников, Ну, самый такой показательный пример это с Улюкаевым, который недавно уже вышел на свободу. Но ну, это такой был беспрецедентный. Это случай, когда министра арестовывают, это что-то новенькое. Но, тем не менее, вот вопрос коррупции это... Вопрос того, куда, собственно, идут деньги, вместо того, чтобы они шли на развитие экономики, они шли на развитие конкретных чиновников. Но э, в чем парадокс? В том, что э, в широких слоях населения взятка не воспринимается как преступление, а коррупция э, это воспринимается как чуть ли не норма жизни. И пока не произойдет вот этого перелома, пока общество не поймет, что... Взятка это плохо, а коррупция это еще хуже То ничего в общественном сознании не произойдет Никакого перелома, никакого сдвига, никаких процессов И поэтому, собственно, вот все разоблачения Навального так не воспринимались остро Потому что люди считают, что чиновнику на то и чиновник, чтобы брать деньги Но он должен брать деньги по чину вот он чиновник а слова «чин», и вот ему положено столько брать, вот он не должен зарываться. Вот если он зарывается, как у Люкаев, например, вот он плохой чиновник, поэтому пусть идет под суд. А если бы вот он брал, сколько ему в кавычках положено, ничего ему не положено, тогда нормально. И вот, к сожалению, вот в обществе нет такого неприятия, такого явления, как взятки и коррупция. Потому что это звенье 10 пик, коррупция это более, конечно, мощная вещь, потому что взятки это какая-то мелочь пузатая, а коррупция, это мы уже говорим о миллионах, вот, вот то, что я привел пример с медволем это как раз э, о коррупции, а не взятка. Хотя, можно сказать, что это тоже взятка, ну такая в круп, особо крупных размерах. кстати, в советское время за это... Э, предполагался предусматривался расстрел но это мало кого останавливало вы помните директора Елисеевского гастронома по моему была фамилия соколов если не путаю его расстреляли и это его никак не смутило и сейчас кстати уже идут разговоры о том чтобы вернуть статью о расстреле то есть возвращение Смертной казни, так как Россия вышла из Совета Европы, из Совета по правам человека, теперь с, с, на свободу сейчас совестью совести может собственно, вернуть э, смертную казнь. Но по статистике никогда введение смертной казни не останавливало э, рост э, преступлений, убийства и так далее. Так что я думаю, что здесь э, никого не испугать смертной казни, если вот ведут опять статью за хищение в особо крупных э, размерах. Помните, в советское время существовала такая организация, как ОБХСС, Общество борьбы с хищением социалистической собственностью. И вот они как раз занимались вот этими хищениями в особо крупных размерах. Но вот это одна из сторон экономики, когда, как я говорю, деньги вместо того, чтобы идти на благое дело, шли и идут в кошельки и карманы чиновников разного уровня от мелкого до и высшего. И вообще вот эта вся так называемая вертикаль власти, которую выстроил Путин, она э, так нацелена и так э, сделана, заточена, скажем, под одного человека. И вот сейчас не зря э, Путину дали все полномочия, связанные с финансами. То есть, Центробанк вообще не нужен, потому что Путин решает все вопросы с вкладами: замораживать, отмораживать, процентную став, ставку повышать. То есть, собственно, театр одного актера. Вот. Неужели все правящая элита не знает всего того, что сказано в этом выступлении? Она в состоянии учитывать эти факты, как можно затевать Европейскую войну? Сейчас, сейчас, сейчас. Так, при таких исходных позициях. Где государство вообще, как государство вообще ее плачет? Да, вот это замечательный вопрос, к сожалению, не посмотрел, чей потом посмотрю. Я тоже очень удивился, когда все вклады были на Западе, я имею в виду государственные, не только каких-то чиновников и олигархов, и золото было все расположено вне территории России, и затевать вот эту войну, это просто абсурд и авантюра высшей пробы. И в чем, в чем просчитался Путин? В том, что он не ожидал такого уровня санкций в этот раз. Но западные лидеры, в частности Байден, его предупредили и сказали, что Санкции в этот раз будут по сравнению с тем, что было в 2014 году, беспрецедентными, то есть такими, которые вы даже не можете себе представить. Но так как у российских чиновников очень слабое воображение, то они не могли представить себе, что санкции будут такого масштаба и такого уровня, и собственно они еще не закончились, сейчас только был принят 6 пакет санкций седьмой на подходе, я думаю, что там разработано точно 10 пакетов, если не больше. И это будет вот постоянное вот такое вот погружение в вот эту трясину. И если раньше экономика потихонечку двигалась вниз, вот так вскатывалась вот, медленно сползала, я бы так сказал, то сейчас ей придали хороший очень такой пинок, толчок, как мы говорим, пендель и она понеслась по ухабам и по кочкам. И... Вот это сейчас можно сто, сто раз говорить про дружеские, недружеские, дружественные, недружественные страны, кто хороший, кто плохой, но... Вот эта связь, и хотя вот Путин вчера сказал, что мы не будем загораживаться железным занавесом, так Запад поставил перед вами железный занавес и не хочет сейчас с вами ничего иметь общего. И когда у некоторых такие есть иллюзии, что вот условно через два месяца там, или к Новому году закончится война, и все вернется на Кургизовое. Нет, друзья мои, так не будет. Санкции вводятся очень быстро, а отменяются очень медленно. И поэтому рассчитывать на то, что все все забудут и будет опять все прекрасно, напрасно вы так думаете, так не будет. Мир после 24 февраля изменился. И отношение к России и так было, мягко говоря, не очень хорошее. Сейчас оно очень плохое. И Россия должна будет потом, в течение многих десятилетий, доказывать миру, что она привержена европейским ценностям и только тогда о чем-то можно будет говорить, потому что у многих такое вот сейчас какое-то такое бодрящее настроение, говорят, да, это мы переживем, все все нормально и потом Запад опять вернется к нашему газу, к нашей нефти и так далее. Нет, сейчас вот это же будет переориентировано, как было, собственно, в 2014 году, когда продукты питания пошли вместо России, пошли в Азию, вот и все. И сейчас то же самое будет найдут других поставщиков газа и нефти, и потом они уже не вернутся к российскому газу и нефти. Не надо на это так надеяться, что все, все вернется на круги своя. Нет, сейчас ситуация такая, что Россия становится изгоем, но она сама себя загнала в этот угол. Потому что вот эта агрессивная политика, и никто не хочет рисковать, вкладываться тоже никто, естественно, не хочет и не может из-за санкций. Так что Россия замыкается сама на себя. С другой стороны, это, конечно, может быть такой вот шанс. Вот есть на эту тему хорошая такая байка, когда директор обувной фабрики послал двух агентов в пустыню. И просит через неделю предоставить отчет. И один пишет, шеф, у нас тут огромные планы, огромные у нас есть шансы, потому что все ходят босиком. И тут же при, приходит Депеша от другого агента. Он говорит, шеф, у нас тут никаких нет шансов, потому что все ходят босиком. То есть, с одной стороны, вроде шансов много, э, начиная с нуля, но мы понимаем, чтобы э, сделать какую-то разработку, внедрить какое то э, Изобретение для этого понадобится лет пять, да, если вы что-то там изобретете. или То же самое касается и других отраслей. То есть это, как это в сказках, да, скоро сказыв... сказывается, но не скоро дело делается. Да? Можно быстро говорить, а делается это все медленно, причем это объективно, не потому что кто-то хочет или не хочет. И, естественно, опять же, это требуется, требует больших, капитала капиталовложений, то есть крупных э, сумм. Ну, конечно, можно попросить олигархов, чтобы они, собственно, э, пощипать их немножко, чтобы они э, немножко патриотизм какой-то проявили, а не э, были в стороне. Но вы знаете, что у них тоже сейчас ситуация такая аховая, э, все их э, зарубежные финансы заморожены, вклады, э, яхты, тоже конфискованные, собственно, а внутри они, как умные люди, в рублях ничего не хранили. Так что на них операции тоже сейчас не приводится. И, естественно, есть еще возможность включить печатный станок, как сказал Рогозин, но это все придет к гиперинфляции, к тому, что, может быть, придется вообще проводить денежную реформу, потому что инфляция, если будет скакать, как лань, то появится куча лишних нулей. Так что это очень опасный такой прецедент. Я надеюсь, что на него никто не пойдет. Но жалко, конечно, простых людей, которые на себе ощутят вот эти все в кавычках прелести э, изоляции, прелести э, санкций, и как бы э, все не, не говорили, что все хорошо и у нас все замечательно, люди э, это скоро почувствуют на собственных, так сказать, кошельках, карманах, если это они не, не, не уже не почувствовали, потому что санкции носят долгосрочный э, характер, и, так называемый отложенный, то есть вы э, поймете, <кл> e что это не сразу, а через несколько Месяце, потому что вот это э, такой вот именно, как говорится, отложенный эффект, когда вас, так сказать, ущипнут, но вы сразу не почувствуете боли, а боль наступит чуть э, позже. И э, поэтому вот эти все бодряческие заявления, что все хорошо, нам ни по чем, мы сами с усами справимся, э, переборем, пере и все будет как-то, перемелем будет мука. Э, вот. Это все, конечно, разговоры э, в пользу бедных. И Самое главное, что у людей возникает масса вопросов по поводу текущей ситуации, имею в виду вооруженного конфликта, который правильно называть войной. И туда тоже идет большое количество, большое количество денег. То есть это очень дорогое удовольствие. И поэтому, хотя говорят, что конкретных планов нет по окончанию, что столько, сколько нужно, столько будет, это каждый день каждую неделю огромное вливание колоссальных сумм, и если государство считает возможным это тратить, это все ударяет по бюджету его граждан. Вот. Так что граждане будут нищать, это совершенно объективная вещь, как я уже сказал, инфляция будет повышаться, также будет безработица, потому что многие бренды ушли из России. В общем, не позавидуешь, и чтобы эта ситуация как-то переломить ее, как-то ее стабилизировать, на это уйдет не один, я бы даже сказал, десяток лет, потому что сейчас Россию отбрасывает где-то к 80-70 -м, м годам прошлого века где-то вот застой, да, вот я сегодня вспоминал Ленина, Ильича, вот 82-й год. И самое главное, что еще вот несколько слов про идеологию, раз осталось время, с экономикой все понятно, вот с идеологией, что Возвращается идеология э, врагов народа, э, их сейчас так не называют врагами народа, но подразумевается, я имею в виду, и на агентов, и тех, кто конкретно выехал за пределы России, их сразу объявили э, какими-то предателями, и, ну, выехали, естественно, те, кто не согласен с политикой, как мы раньше говорили, партии правительства, и их уже зачислили вот в стан таких вот, Э, национал предателей, э, как мы раньше говорили, изменники Родины и так далее. Но сейчас это выглядит очень странно, когда мир глобален, когда, собственно, человек может жить э, сегодня в одном, вместе завтра в другом э, и при этом э, быть тем самым космополитом, да, помните? безроды как космополиты, как евреев называли 50-е годы. Человек сейчас не привязан к какой-то стране, городу и так далее. То есть он может, он свободен, он может пожить год в одном месте, потом переехать, пожить еще где-то и так далее. То есть такого нет, чтобы вот он уехал, значит он все, он уже оборвал все корни, он уже не вернется и так далее. Это никто не знает. Может быть через некоторое время люди вернутся, а может не вернутся. Это все, все, все очень индивидуально зависит от политическая канюкура и вот это шельмование это все вот мне напоминает 70-е годы, когда травили того же Солженицына, Пастернака, устраивали партийные собрания. И сейчас вместо партийных собраний есть социальные сети, где начинают гнобить того же Галкина, еще кого-то, Макаревича, Леонидова и так далее. И вот пишут, какие они нехорошие люди, предатели, уехали, вместо того, чтобы поддержать родину. Но я уже говорил об этом, еще раз повторю, что патриотизм не означает, что ты любишь родину на месте. Можно жить за границей, быть не меньше патриотом, чем внутри. Можно жить в стране и быть не патриотом. Да, Каким-то антипатриотом Но это не, не связаны совершенно вещи И, кстати, другая сторона медали За границей живет большое количество сторонников Так называемой спецоперации Любителей Путина Как я их называю, Путина-понимателей да? Это есть такой термин немецкий Путин ферштейр То есть ферштейн понимать Путина вот такие вот Путина пониматели, типа Шредера, и среди наших бывших, бывших жителей России, нынешних жителей Германии и не только России, других стран бывшего Советского Союза полно таких вот любителей, фанатов Путина, которые в общем за него и вот эти всякие велопровеги устраивали. То есть здесь вот такая парадоксальная ситуация, то есть тут есть сторонники Путина, но они не торопятся ехать в Россию, им и здесь хорошо. А то, что уехали люди, это совершенно нормально, потому что власти устроили репрессии, они не дают людям высказываться, все СМИ прогрессивные закрыли, выдавили за границу, поэтому я считаю совершенно честным уехать и э, жить спокойно за границей, не боясь арестов, не боясь э, обысков и, и так далее. Так что и то, что вот сейчас, например, Глуховского Дмитрия обвинили в розыск, который находится за границей, и того же Равшана Аскерова знатока. За то, что он написал, что Жуков был мародер совершенно верно, он написал, это исторический факт, ничего не придумал, и его, конечно, обвинили дискредитацией армии. Так что мы видим ситуацию такую, что те, кто уехал, считаются уже априори врагами страны, врагами народа, и врагами Родины. Но у каждого свой выбор. Кто-то остается, считает, что он может бороться внутри страны, кто-то не может себе такого позволить. Это все индивидуально, никого не надо стричь под одну гребенку. Ну что, ребята и девчата, к сожалению, время вышло. В следующий раз мы поговорим о, о текущих каких-то делах, потому что я уже два раза говорил об общих проблемах. Если есть какие-то вопросы, задавайте, пишите, предлагайте новые темы, комментируйте. Всем спасибо, кто смотрел и кто будет смотреть это видео.